СВО на Украине сотворило чудо. В чем основа российской победы? Автор публикации – Сенсей. Выдуманный праздник стал настоящим. Специальная военная операция творит чудеса. Даже странноватый по началу праздник 4 ноября, День Народного Единства и Согласия, но ну какие клешем поляки, вдруг наполнился подлинным смыслом. Этот смысл, идеология если хотите, сейчас та основа, благодаря которой мы победим. Что бы там ни происходило с поставками оружия Украине и их перемогами, зерновыми сделками и прочими жестами доброй воли. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев копнул глубоко посмотрел в корень и заявил, что конечная цель англосаксов – раздробить русский этнос и полностью его искоренить. Патрушев все же государственный чиновник и выражение подбирает. На простом языке это звучит так – русских нужно уничтожить, убить просто за то, что они русские. Патрушев уверен, что Запад не просто организовал на Украине плацдарм для давления на Россию, но и создал прецедент для дробления русского этноса. Почему так вышло? Почему этот «процедент» в кавычках обрел форму физического уничтожения людей? Потому что не вышло вытравить из русских их смысл. Начиная с перестройки пытались активно приходили с блестящими бусами, куриными окрачками и всем этим wind of change изо всех сил пытались сделать из русского индивидуалиста ставящего себя в центр мира качественного потребителя, мечтающего только о том. Чтобы еще такое заиметь? Крушили советскую систему образования. Заменяли культуру на бесконечные ток-шоу про то, что у кого в трусах, и прогрессивные в кавычках спектакли о девиациях. В чем-то даже преуспели. Вырастили новую генерацию российской либеральной интеллигенции. Совесть нации в кавычках. Русскую нацию... Крайне ненавидящую. Выписывали про западную элиту торгашей и очень многое происходящее на фронтах и вокруг ИСВО объясняется ее действиями. Элиту также ненавидящую народ, с которого она и разжерела. банкстер Тиньков вот сейчас разглагольствует. Стыдно ему быть русским потому что русские рабы, у них фашистское сознание и стадное мышление. Стадное мышление, кстати, это очередь за новым айфоном, давки в магазинах на черную пятницу и подсокивание языком. Вот там-то сыр умеют варить, не то, что у нас, кавычки закрываются. С народом не справились. Сейчас, когда идет СВО, это стало видно отчетливо. Больше трех десятков лет ломали об колено то, что в советское время называлось «коллективизм», а еще раньше «соборность» идеологии народа выдержала. Вот сухая статистика, опрос в ЦИОМ. В 2021 году лишь треть россиян ответили, что народное единство в России есть 31%, то сегодня это мнение разделяет 56%. Это максимальный показатель за весь период измерений. А будет еще больше. Роспрониус специально для сайта кон.вс. Автор публикации – Сенсей. СВО на Украине сотворило чудо, в чем основа российской победы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам доброго и до грядущих встреч.